Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Чтобы хорошо понимать и говорить на иностранном языке, мало просто уметь складывать слова в предложение В каждом языке, включая наш с вами, есть устойчивые выражения, которые нужно просто запомнить и активно использовать, чтобы ваша речь выглядела богато Сегодня речь пойдет о выражениях с глаголом take, взять или брать Итак, выражение номер один to take on board принимать в расчет, учитывать. Я надеюсь, что они учтут все, что ты сказал. Выражение номер два пострадать от чего-то, попасть под удар, как мы говорим, да? Due to travel restrictions in the last two years, the tourism industry Из-за ограничений передвижения в последние два года индустрия туризма пострадала has taken a serious hit. Довольно серьезно. Take it on the chin. похожее выражение, но несколько с другим смыслом, если дословно переводится как принять на подбородок. Это про то, что человек стойка выносит удар, то есть какую-то неприятность. He'll Одна из ее сильных черт является способность стойко держать удар. А вот если to take a hint Там буква N появляется это уже про то, что человек понимает или не понимает намек. This guy he doesn't seem to take a hint ну и чел, ну никак не понимает намек. To take the cake, или более британский вариант этого выражения: to take biscuit. А, смысл один и тот же: это быть самым лучшим или худшим. В данной ситуации выиграть первый приз либо по дурости, либо за что-то хорошее А вот как вы будете переводить на русский язык эту фразу, чтобы передать этот смысл Вот это уже на ваше усмотрение Давайте рассмотрим пару примеров Ты взял с меня денег за напиток, который на меня же и пролил это что-то неслыханное или такого я еще не видела. Видите, то есть смысл вот, чтобы этот передать, можно по разному привести written some nice songs, but this one takes the cake. У тебя есть хорошие песни, но вот это твоя лучшая. Да, то есть из контекста понятно, про плохое вы что-то говорите или про хорошее. Дальше. To take five. Или есть еще to take ten. Да, взять 5 или взять 10 это вообще про то, что человек хочет взять небольшой перерыв, отдохнуть, который не обязательно должен длиться ровно 5 или 10 минут. Okay, everyone. We've been working hard all morning. Let's take five. Народ, мы с вами хорошо поработали все утро. Давайте возьмем небольшой перерыв. Еще одна фраза: to take a pop at Это попытаться кого-то ударить. Some drunk Какой-то пьяный хлопец пытался меня ударить. Представляешь? To take place. Происходить, иметь место, состояться. The discussion will take place during our next office meeting Обсуждение состоится на нашем следующем собрании These seminars take place both in Moscow and in St. Petersburg Эти семинары проходят как в Москве, так и в Питере To take a turn for the better или To take a turn for the worse это меняться к лучшему, если с the better, и к худшему, если с the Состояние пациента ухудшилось за ночь to take somebody for granted. Воспринимать кого-то или что-то как должное да? вот Не ценить Мне кажется, мой босс меня не ценит Тут по смыслу можно еще, или воспринимать мою работу как должную, да? To take one's breath away Это захватить дух, перехватить дыхание I'm sure you've been here before But it never fails to take your breath away Now it does it? Я уверена, вы бывали здесь и раньше, но это место каждый раз захватывает дух Не так ли? To take it out on someone много здесь коротких частей, в этой фразе их надо запомнить Это вылить на кого-то свой гнев, стресс, сорваться на кого-то Мне очень жаль, что вас не взяли на работу Но не надо вымещать все на мне to take a nap. Сдремнуть и на сегодня это все, I'm gonna go and take a nap, увидимся!